Всем привет, друзья! Я владею автомобилем Kia Rio в четвертом кузове, и в данной модели есть конструктивная особенность. Это то, когда вы едете на скорости, включаете омыватель лобового стекла, то вода начинает скатываться с лобового стекла и попадает на боковые стекла. Я считаю, что это заводская недоработка, и так быть не должно. Так, такая же проблема есть еще и в других моделях автомобилей. И в связи с этим на сайте Стрелка11 я заказал себе дефлекторы лобового стекла, которые сейчас мы будем устанавливать. Дефлекторы лобового стекла, друзья, приезжают вот в такой вот тубе. Аналогично антисколы, которые я клеил над лобовым стеклом и на колесные арки Друзья, в комплектацию у нас входит вот такая вот большая салфетка спиртовая для обезжиривания Соответственно, инструкция, где указано, как правильно клеить Ну и сами дефлекторы Здесь они склеены между собой На внутренней части мы видим 3М-скотч Также, друзья, мы видим, что здесь подписано Этот дефлектор устанавливается с правой стороны Соответственно, это у нас нижняя часть Аналогично здесь нижняя часть левой стороны давайте посмотрим инструкцию здесь у нас все расписано то есть что входит в комплектацию и соответственно сама инструкция по установке также есть иллюстрации как правильно установить ничего сложного друзья самое главное чтобы температура на улице была не ниже 15 градусов сейчас на улице у нас около 25 так что друзья проблем при установке я думаю возникнуть не должно сам дефлектор лобового стекла у нас будет устанавливаться вот таким вот образом то есть он будет Приклеивается к боковой стойке, дальше с переходом на вот этот вот пластиковый элемент. Ну и, соответственно, сверху мы его зафиксируем таким образом, чтобы вся вода, которая у нас будет смываться с лобового стекла, попадала вот в этот вот проем. Итак, берем спиртовую салфетку, вы можете использовать специальный обезжириватель и обезжириваем место наклейки нашего дефлектора логично проходим с другой стороны. Готово место наклейки обезжирено, осталось только приклеить сам дефлектор лобового стекла. Для начала нам необходимо определить место установки. Для этого нам нужно открыть капот и посмотреть на каком расстоянии клеить. То есть, когда мы капот вверх открываем, нужно, чтобы край капота не задевал. Об край дефлектора Я определил примерно сантиметр от начала изгиба То есть отступаем сантиметр и начинаем клеить Снимаем защитную пленку от 3 скотча с обратной стороны Ориентировочно сантиметра 3 И прикладываем Так, начало есть, теперь необходимо постепенно, снимая защитную пленку, выравнивать и прижимать дефлектор, тем самым приклеивая его к боковой стойке и так до самого верха. дойдя до самого верха, нам необходимо здесь будет немножко подогнуть, так как у нас стойка здесь немножко закругляется и переходит вот как раз в этот канал. Поэтому прижимаем, аналогичным образом потихонечку снимаем защитную пленку и приклеиваем. Тем самым у нас здесь будет ровный переход. Готово. Еще раз проходим, прижимаем, чтобы наверняка... Все отлично, с этой и с этой стороны дефлектор приклеен, осталось его протестировать уже на ходу. Ну что, друзья, результат очевиден. Однозначно рекомендую данные дефлектор к покупке. Ссылку на них я оставлю в описании под видео. А на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Всем удачи на дорогах. Всем пока.